канале Мое Дело ТВ. Вы знаете, как правильно оформить аренду транспортного средства и какие особенности есть у этого договора? Если нет, то сегодня я, Марина Живайкина, помогу разобраться вам в этом вопросе и расскажу о договоре аренды транспортных средств без экипажа. Как известно, арендованная машина может использоваться в самых разных ситуациях, от торжественного мероприятия до экскурсионных поездок или организации доставки грузов. Чтобы собственник и арендатор смогли получить свою выгоду и избежать возникновения конфликтных ситуаций, нужно заключить детальный, хорошо продуманный договор аренды транспортного средства. Итак, какие же условия являются существенными, то есть обязательными для данного вида договора? Единственным обязательным условием договора аренды транспортного средства является предмет договора. Это данные, позволяющие определить транспортные средства, подлежащие передаче арендатору. Кроме того, рекомендую вам также согласовать в договоре, во-первых, условия об арендной плате. Оно не является обязательным, но его согласование позволит избежать споров в отношении размера арендной платы и порядка ее внесения. Также согласуйте срок договора аренды а также условия о предоставлении, то есть где, в какой срок и в каком состоянии транспортное средство предоставляется арендатору. И о возврате транспортного средства, то есть где, в какой срок и в каком состоянии оно возвращается арендодателю. Далее согласуйте содержание транспортного средства по договору аренды то есть поддержание его арендатором в надлежащем состоянии, в том числе путем проведения текущего и капитального ремонта. Также рекомендую вам согласовать порядок эксплуатации транспортного средства. Сюда относятся распределение расходов на ГСМ, Мойку, различные масла, платную парковку и так т.д. Условия о страховании транспортного средства и ответственности его владельца, а также цель использования транспортного средства. Кроме того, согласуйте в договоре возможность его одностороннего расторжения. Предлагаю сравнить реальные договоры аренды транспортного средства и на их примере рассмотреть особенности такого вида договора. Итак, перед нами два договора аренды. Первый заключен между Ивановым Алексеем Владимировичем и ООО Ромашком. Второй – между Петровым Дмитрием Петровичем и ООО «Сокол». Посмотрим, как в договорах сформулирован предмет договора аренды. Итак, в первом договоре, как видим, подробно указаны сведения об автомобиле, позволяющие определенно установить имущество, которое передается арендатору. Во втором договоре аренды отсутствуют какие-либо признаки автомобиля, кроме его марки и модели, а потому условие об объекте аренды может считаться несогласованным. Однако после передачи объекта аренды признать договор незаключенным по этому основанию вряд ли получится. С одной стороны, арендодатель знал, какое имущество передавал, а значит, для него неопределенности в объекте не было. С другой стороны... Заявление арендатора о незаключенности договора может быть признано недобросовестным, если он принял имущество без замечаний и пользовался им. Но в любом случае риск возникновения конфликтной ситуации очень велик. Далее проанализируем урегулирован порядок оплаты арендной платы. Итак, в первом договоре, который заключен между Ивановым Алексеем Владимировичем и Оо Ромашко, порядок определения размера арендной платы и ее уплаты арендодателю определен четко и может быть применим на практике. Как же условия об арендной плате сформулированы в договоре между Петровым Дмитрием Петровичем и Оо Сокол? Обратите внимание на слайд. Как видим, в данном случае арендная плата вносится ежемесячно. При этом договором не определено, до какой даты месяца подлежит внесению арендная плата. Кроме того, непонятно, каким образом должна выплачиваться арендная плата на основании предоплаты, то есть авансом, или же по истечении расчетного месяца. В данном случае очень велик риск недопонимания между сторонами по вопросу порядка внесения арендной платы. Как я уже говорила ранее, в договоре аренды транспортного средства безопаснее согласовать срок аренды транспортного средства. В договоре между Ивановым Алексеем Владимировичем и ООО «Ромашка» данное условие согласовано. Посмотрите на слайд. А вот в договоре между Петровым Дмитрием Петровичем и ООО «Сокол» подобные нормы отсутствуют. В этом случае договор аренды будет считаться заключенным на неопределенный срок. Это означает, что любая сторона сможет в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за месяц, так как иной срок договором не установлен. Далее ознакомимся с порядком передачи автомобиля арендатору и его возврата арендодателю. Посмотрите на слайд. Как видим, в первом договоре, заключенном между Ивановым Алексеем Владимировичем и ОО Ромашко, данное условие урегулировано в полном объеме и может быть использовано на практике. Но если мы обратимся ко второму договору, то и в нем данное условие сформулировано. Аналогичным образом, договоры подробно регулируют порядок передачи и возврата транспортного средства, в связи с чем риски конфликта и недопонимания сторон минимальны. Подводя итог, скажу, что договор аренды транспортного средства без экипажа имеет множество особенностей, и их лучше урегулировать сразу, поскольку от этого зависит качество сотрудничества сторон. Ранее мы также рассмотрели с вами договор аренды нежилого помещения. Ссылку на этот ролик вы можете найти в описании под текущим видео. Сравнивая эти два вида договоров, мы видим, что между ними есть схожие черты, в частности, в требованиях к регулированию предмета договора. Вместе с тем, каждый из этих договоров имеет свои особенности, которые важно учитывать при подготовке этих договоров. Не обладая юридическими знаниями, сложно учесть в договоре все моменты. На помощь к вам всегда готовы прийти специалисты компании «Мое дело». Мы разработаем договор аренды, подходящий именно к вашей ситуации. Учтем в договоре все ваши пожелания, а также сообщим о рисках включения в договор аренды тех или иных условий. Если после просмотра данного видео у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях к видео или обратиться к специалистам нашей компании. Благодарю вас за внимание и желаю удачи в ведении вашего бизнеса.